Здравствуйте, друзья! Всем доброе утро! Может быть, кто-то ночью проснулся, чтобы искать, поднялся, чтобы молиться, для того, чтобы посвящать себя Духу Святому, и пусть сам Дух Святой придет и направит вас для того, чтобы вы могли достичь полноты жизни. Вечной жизни, которая существует в Божьем Царстве, в Небесном Царстве. И, говоря о Небесном Царстве, невозможно, чтобы человек мог войти в Небесное Царство без покаяния. Это та цена входа в Небесное Царство. Вы помните, мы говорили о том, что Небесное Царство, или Царство Божие, Слово Божие говорит, Дух Святой показывает нам, что Царство Небесное – это такое скрытое сокровище, спрятанное, конечно, это не как рынок, куда ты приходишь и покупаешь, что ты хочешь, когда хочешь. Нет, конечно. Царство Небесное, друзья, это Царство Бога, это место, где сам Господь Иисус царствует в течение всей вечности. Тогда для того, чтобы вы могли быть вечно с Ним, необходимо войти в это Небесное Божие Царство, но для того, чтобы вошли, необходимо покаяться. И покаяние, посмотрите, покаяние – это не какое-то чувство. Вам не нужно что-то чувствовать, желание покаяться в грехах. Нет. Вам необходимо принимать решение в разуме, а не в сердце. Сердце желает чувствовать что-то или не чувствовать что-то, но голова, она принимает решение, она определяет. Говорит, я эту цену, эту жертву готов платить, я оставляю это. Я решил оставить грехи, мою неправильную жизнь, вот эту вот беспорядочную. Я оставляю эту жизнь беспорядочную для того, чтобы войти Божье царство, чтобы я мог войти в это небесное царство. Потому что, представьте себе, подумайте чуть-чуть, подумайте со мной. Сколько миллионов людей хотели бы войти в, например, в Соединенные Штаты Америки, попасть, люди хотят жить в этой стране. Много людей, много, много людей, чтобы войти туда. Они готовы через пустыню идти между там, Мексикой и Соединенными Штатами. И там, в этой пустыне, кроме диких животных, никого нет. И люди погибают в пути, потому что они пешком идут и когда ты идешь пешком если конечно ты сможешь попасть туда попадя туда как ты будешь там жить как раб у тебя нет прав никаких ты нелегал ты не зарегистрирован ты находишься без официальных документов и работа для тебя как как для раба то что обычный человек зарабатывает там за час 10-20 долларов, а нелегальный человек сколько заработает? Какие-то маленькие э, монетки, мои друзья, чтобы войти, например, в эту страну, люди должны попасть официально, попросить разрешение и все эти документы легальные. Но есть те, кто могут, а есть те, у кого не получается попасть в царство небесное, Любой может попасть в Царство Небесное, но чтобы туда попасть и быть гражданином этого Небесного Царства, необходимо платить. Нет, деньги не нужны. Вам не нужно у кого-то просить разрешения, вам не нужно от людей зависеть, от родителей, от детей, от мужа или жены, или от близких ваших. Вам не нужно, чтобы государство тебе что-то разрешило, политика какой-то. Ты зависишь только от самого себя, только от своего разума. И решаешь, я хочу, я готов попасть в это царство, и сейчас я хочу попасть в это небесное царство. И когда ты принимаешь такое решение в разуме своем, тогда ты говоришь, я принимаю, я каюсь, я... Каюсь, это не то, что я чувствую что-то, а я чувствую такое сожаление, вину такую, я это сделал или то сделал. Нет, нет, не нужно чувствовать что-то, необходимо желать, определить. А я оставляю эту жизнь, отвратительную, неправильную жизнь и хочу жить новой жизнью. Если ты хочешь войти в Божие царство, бесплатно и иметь гражданство этого царства, гражданство вечного небесного царства, тогда добро пожаловать. Мы готовимся для того, чтобы здесь делать служение, и вы тот, кого мы ожидаем всегда на служении, если тебе интересно, ты можешь прийти, вы можете приехать, если есть такая возможность, приходите. Если не можете, что делать тогда? Вы будете слушать служение на следующей неделе, или как-то по-другому мы запишем, и вы посмотрите. И для вас, в той или иной форме, если вы хотите, сегодня, может быть, вы приедете на служение. Если вы не можете приехать, тогда в следующий раз... Вам нужно подумать, как лучше вам войти и иметь это гражданство, это паспорт Небесного Царства. Иисус говорит, и не только Иисус, но Иоанн Креститель, когда начал готовить путь для Господа, говорил, покайтесь. И из-за этого он потерял свою голову, его приговорили к смерти. Когда Иисус начал служение, свою миссию, Он говорил с этого же слова. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь. Это слово. Но это покаяние, я повторяю, не зависит от какого-то желания, что-то я чувствую там или не чувствую, нужно оставить ошибки или нет. Но это зависит исключительно от того решения, от вашего желания, от определения. Я хочу, в разуме ты сказал, я хочу, я готов эту цену платить, но я буду достигать, потому что когда ты определил, когда ты решил, неважно, чувствуешь ты или не чувствуешь, что важно следующее, я хочу, и я пойду. Все, точка. Это называется мудрая вера, рациональная вера. Вера, которая достигает Небесного Царства. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Всего доброго.